Жить в удовольствии. Для чего? И что это даст вам? О, на самом деле, вот это конечная цель любого человека. Я не встречал еще ни одного в своей жизни, который сказал, не, не, чувак, ты не прав, я не хочу прожить счастлива жизнь, да, я ее хочу богато прожить. На самом деле, каждый человек, цель жизни, прожить ее счастливо. И в бизнесе, Дядьки Толстосумы, они как-то слово счастье не очень, и они начали называть слово счастьем в бизнесе как? А? Успех. Да? То есть, и вот в моем понимании в бизнесе счастье это и есть успех. И если задаться вопросом, что ведет человека к успеху? Что может привести человека к успеху? Ну, первое. Могут ли знания человека привести его к успеху? Знания того, как достичь успеха? А? Могут как? не не нет, вот просто знаю и все. Ну, на самом деле могут, могут. Случайно. Вот просто случайно. Да, то есть и попасть на вершину Олимпа, да, вот, вот абсолютно случайно, даже не знаю, как получилось. Второе. Когда мы эти знания начинаем обращать в наши навыки, в наши умения, может привести это к успеху? Да. Как? Навыки, как могут привести к успеху, на, на номер, номер один? а? В деле, в деле. А? работаешь, тренировка. Вот Вот, люди старшего поколения, меня папа так всегда учил, работать, работать, работать, работать, тренировки, да, то есть, Долгие, упорные тренировки приводят на первое место. Представьте себе, давайте спорт возьмем, да, какой-то вид спорта. Стоит чувак на первом месте, выиграл, его туда тренировки да, привели. И вот они его туда приводят, приводят, приводят, и тут в какой-то момент так раз, и на его месте оказывается кто-то другой, а он оказывается на втором месте. Он на него смотрит и не поймет, что происходит можно ли сказать и утверждать, что тот кто занял его место больше тренировался чем он? не факт, но может быть и так. но бывает такое, что происходит, что вообще никто не знал он там когда он там где тренировался непонятно и раз и появился человек, что его привело туда? не случайность туда приводит закономерность человек который знает как достичь успеха, тот который тренируется, и при этом еще и имеет талант, то, скорее всего, его закономерность приведет на первое место. Талантливые люди становятся номером один при меньших даже тренировках. И вот, собственно, почему проекта «Талантология» и что это такое, что такое таланты.